Приветствую вас, уважаемые гости канала. Сегодня разберем пару книг о том, кто хочет понять, почему у него в жизни что-то не получается, в чем причина, кто хочет поменять свое восприятие, своего личного мирка, а также его не устраивать, что у него происходит в его мире, кому интересно изучать себя и понимать, что происходит у него в жизни. Итак, рассмотрим книгу. Видно вам? Ближе поднесу. Если вам не видно, то я сейчас о ней расскажу. Значит, первая книга, значит, «Женщины, которые слишком сильно любят». Если для вас любить означает страдать, эта книга изменит вашу жизнь. Нередко женщина обнаруживают, что в своих отношениях с мужчинами и роковым образом раз за разом следует одному и тому же драматическому сценарию. Безответные чувства, привязанность, несчастная любовь, нездоровые отношения. Затем они прикладывают огромные усилия, пытаясь наладить это, эти отношения. Или жестоко страдают отчаясь, сделать сделать свой брак счастливым. В этой книге вы рассмотрите... Пристально причины, которые побуждают столь многих женщин, ищущих любви и любящего мужчины, роковым образом неизбежно находит невнимательных, эгоистичных партнеров, не отвечающих им взаимностям. Вы узнаете, почему даже если наши отношения с близким человеком не удовлетворяют нас, нам все же так трудно порвать их. Вы поймете, как а, наше желание любить, наша жажда любви, сама наша любовь становится страстью, зависимостью, пагубной привычкой, хронической неизлечимой болезнью. Но есть и утешение тому, что это можно излечить, вылезти из этого своего болотца. Каждый раз нам даются а, здесь уроки, а прошлое это наш всего лишь опыт. Имейте это в виду. Это не ошибки, это просто опыт ваш. И а, если мы какой-то урок не выучили, он будет повторяться до того момента, когда вы его поймете, осознаете. Он может быть как повторяющий фактор в виде ситуации и разных людей. Это может быть одинаковый повторяющий брака, типа один. В один брак, который был похож на прошлый. Или одна и та же ситуация, но с разными людьми. Типа попадая в одну и ту же ситуацию, и пока вы этого не увидите, она будет повторяться. Нужно изучить себя настолько, чтобы эти ситуации не повторялись, то есть излечивать себя. Так как все программки идут с детства. Так как родители показали все на своем примере, каждый свой опыт проектирует на свою жизнь на друзей на родственников на партнеров нужно в себе понять что не так и почему так происходит у меня в жизни в этих книгах вы можете найти подсказки и дальше изучить себя вторая книга эту книгу посмотрели изучили почитали это как базовая Установочка такая, от чего можно опереться и идти дальше. Идем далее. Книга «Искусство любви». Для большинства проблемы любви – это прежде всего того, как быть любимыми, а не то, как любить самому. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, ценили, уважали, то тогда задай себе вопрос. А что можешь ждать ты? Готов? Ли ты это все дать партнеру. Если нет, то им мучить друг друга не нужно. Отношения, ребята, запомните, должны быть здоровыми, а не больными зависимости, как у наркомана. Посмотрите, в каких вы отношениях, и не попадайте в ловушку нездоровых отношений. И если вы их обнаружили, то умейте сами себе признаться в этом. И уходить от нездоровых отношений легко, не мучаясь а в дальнейшем друг друга. Если кому нравятся больные, такие нездоровые отношения, то признайтесь себе сами что это мазохизм, который вы испытываете от боли, вам нравится. Тогда не нужно будет жаловаться другим, что у вас непонятные партнеры, и он вас не слышит или не слушает. Как раз-таки вы нашли друг друга для таких вот непонятных мучений. Вы должны будете сами это понимать и принимать, такого человека. Он такой, какой он есть. Принимайте его со всеми его искажениями, которые для вас непонятны, и он вас принимает точно так же. Если вы не хотите это все выносить, то уважайте себя и поднимайте свою самооценку. Изучая эти все материалы, улучшая свою жизнь, нужно правильно выставлять границы, встречаться с человеком до близости, выдерживать, если кто-то хочет настоящих чувств. То эти чувства должны вызревать, как и ребенок вызревает 9 месяцев. Если у вас близость была ранее и вы нарушили границы, то это будет искажением больные отношения. В лучшем случае человек будет добиваться своего и уходить, исчезать. Так вот, нужно об этом знать и не попадаться в такие передряги, в такие ловушки. Так что изучаем себя, поднимаем свою самооценку и ценность себя, вспоминая, кто мы и зачем мы сюда пришли, на планету. Конечно же, для прохождения пути, для опыта. Пришла душа на планету. Так что изучаем себя и материалы. Желаю всем удачи, всем спасибо. Если вам понравилось, ставьте мне понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будем разбирать разные ситуации. Всем пока-пока, до новых встреч.